Мы сейчас находимся в компании МК-Сервис. Я хочу задать вопросы сотруднику МК-Сервис Дмитрию по поводу его собственного использования продукции Супротек. А сколько всего лет вы пользуетесь продукцией Супротек? Я пользуюсь уже порядка 8 лет. 8 лет. На разных автомобилях? Значит, у меня, честно скажу, два Мерседеса, два Вита. И оба работают именно на Супротеке. Значит, мой вот сын находился в дальней поездке. У него механики ну, подумали, что это вкладыши, стук. Вот. Разобрали. Я не поверил. Сына попросил привезти данные детали. Я говорю, потому что я уже обрабатываю Супротеком там, порядка четырех лет. Я говорю, привези, но ну, не может быть. Потому что перепробовал до этого и ХАДы, и Феномы, и ЕРы. Были разные у самого машины, и там и джипы, и все. Когда он привез, я ему сказал, я говорю, ставь обратно, это все на место. Чем могу вот сказать, то что детали имели, ну скажем так, новые они. Менять э, хорошие на новые я не стал. Обратно поставил те же самые детали, э, запустили, оказалось, все дело было в помпе. Дмитрий обрабатывал составами Suprotec своего Mercedes свита 8 лет. Автомобиль проехал более полумиллиона километров и ни разу не имел капитального ремонта двигателя. Автомобиль где-то в среднем прошел около полумиллиона, вот мой личный автомобиль. Есть мнение, что автомобили Mercedes настолько качественные, что двигатели в них вообще не ломаются. И тем более не требуется их обрабатывать составами Suprotec. Но на своем примере Дмитрий показал совершенно обратное. Что на самом деле, если даже вы соблюдаете все регламенты по техобслуживанию, вовремя меняете масло и обслуживаете свою машину, даже при небольшом пробеге автомобиль может выйти из строя из-за поломки мотора. Был еще Мерседес А-класса в 169 кузове. Его я не обрабатывал, соблюдал все ТО, но почему-то на 60 тысяч у меня стуканул двигатель. И все оказалось из-за масляной системы. Как вы думаете, если бы вы заливали Супротек, можно было избежать или что-то было с двигателем? Ну, пытался разобраться, сразу невозможно было, но в течение трех месяцев, в принципе, разобрался. Я думаю, что да, можно было бы избежать таких серьезных последствий, такого серьезного ремонта. Ремонт у меня составил только по запчастям порядка 100 тысяч рублей, плюс, ну, свои руки, то есть я сам делал его, перебирал. Произошло это из-за давления масла. Из-за давления масла. На своем автомобиле, на Вите, значит, я посмотрел, проверял давление масла и тут даже упустил плановое прохождение ТО, честно скажу, потому что постоянно автомобиль находился в поездке, доездился до такой степени, что масляный фильтр, ну, скажем так, вместо там порядка там в диаметре 7 сантиметров а стал ну, сантиметров 4 в диаметре однако поменял масло залил супротек еще раз двигатель работает шепчет больше сказать как бы нечего только только положительное, только положительное. Но если ваш Мерседес был обработан составом Супротек, и вы случайно пропустили плановое техобслуживание, то ничего серьезного вашему автомобилю не грозит. Живу в частном доме, пользуюсь Супротеком именно для мототехники, то есть я обработал и газонокосилку, и мотоблок у меня обработал, все обработал, практически все. То есть я доволен. Когда мы уже убрали камеру, Дмитрий вдруг начинает неожиданно рассказывать о том, как сервис на Шереметьевской использует составы Супротек при ремонте автомобилей своих клиентов. То есть вот реальные вещи рассказывают. Приезжает, у него слышен бул насоса ГУР. Мы говорим, ну, при таком гуле, извините, только замена поможет. Но там реально он вышел из строя, он говорит, ну, как бы его все равно сейчас наличие нет. Давайте попробуем. Может быть, сохраним жизнь там на неделю ту же самую. На наших глазах мы заливаем этот Супротек. Звук в два раза уменьшается. Причем мы ни масла не меняли, ничего. Просто залили. Я вот реально вот просто говорю, да не может быть. Человек нормально отъездил, то есть вот с этим гулом. Там осевой люфт был э, у шкива. Там ремень должно было съесть но он отъездил а сколько ну, отъездил вообще? неделю, он неделю, Но он как и говорил мы просто заказали эту запчасть, запчасти это не было причем он приехал, он говорит, а может его не стоит менять, так нормально работает я говорю, да нет, ну, здесь уже ничего, там просто ничего не могло помочь э, насосу то есть лучше перестраховаться и поменять кстати, он приехал то есть поменяли ему мы, он попросил, чтобы мы залили вот это реальные факты ребята тут у нас шутят то есть там, а, это все ерунда. Не ерунда. У меня только положительные отзывы по данной продукции. Я уже не в первый раз встречаю автосервисы, которые используют составы Супротек при ремонте автомобилей своих клиентов. Бывает, что Супротек используется для того, чтобы диагностировать неисправность в автомобиле, такую неисправность, которую нельзя установить при помощи приборов. А многие автосервисы заливают составы Супротек в автомобиль клиента, вообще не сообщая ему об этом. Просто они хотят, чтобы автомобиль после ремонта служил дольше и не было претензий к сервису. Жители севера Москвы могут купить Супротек в МК-сервис. Москва, Шереметьевская, дом 41, строение 1.